привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня продолжаем играть или проходить серии с В прошлой серии мы остановились на том, что мы город начали строить зимний. Кто-то даже написал, что Норильск, но Норильский наверное, теплее, потому что у нас сейчас какое? 28 апреля, да? Ага, до сих пор минус 9. Даже в Норильске так что электричество у нас нет. Я вот об этом говорил в прошлой серии. Что делать, не знаю. А, значит уже есть ну, об экологии. Ну хотя бы смог, ну да, смог. А, да, мы же построили тогда э, Да, да. Ладно, надо будет магазин продолжать строить. Сейчас я не знаю, что построить и... Не знаю. Отопление, нет, отопление мы и так построили сразу же, или мы не строили отопление? А, кстати, мой бытий нет, Водопровод, отопление. А, 2400, ничего себе, но его не скоро построим. Нет. Ну, они не знают, что мы будем строить. А что строить? Тут завода надо строить, потому что, типа, без завода мы никто. Ничто, ничто. Это заводы нужны, но никто, конечно, это и то вначале нужны. Нужны, нам вначале только. Не всегда. Потом мы не будем их, конечно, уничтожать, но... А мы строить их точно не будем уже больше. Потому что смысла больше не будет в этом. А, так мы уже поликлинику строить. Не знаю. Ну, у нас денег не хватит, наверное, на поликлинику. Даже если хватит, то, наверное... А, там уже дальше нельзя. Ну, все, давай тут уже. Давайте еще тут заводы построим вот тут. -вот. вот так Все, больше нет. нет. Больше нет. Вот вот это все, это все заводы. Вот это вот будут заводы. Все, больше не будет. Дальше будем строить нормально все. Экологически. Начальную школу. Ну, понятно, понятно. Мы все построим это. Так, полицейские... Ничего, мы ничего не построим, получается. А, ну, безопасность нормальная. Так, пожарное депо. Почему? Хотя, почему тут красные деревья, тут... Так мы депо вообще не строили никогда. И пожарный, никакое, вообще ничего не строили. Ну понятно, потом построим. Я не знаю, зачем сейчас строить. Пока нет смысла. Пока людей мало живет, хотя бы будет там больше. Хотя бы две тысячи будет, будет стоить. А пока смысла нет. Город маленький вообще. строить смысл я не вижу. Вообще. Может быть даже школу построим, потому что реально школу нужна. Потому что тут рабочие будут все тупые. Так в смысле? А нам надо, надо не тупые, рабочие. А вот то, что там не построим какую то пожар, ну нормально. Ничего страшного не будет. Если там... Не построим ее ну, ничего страшного. Потом построим. Пока мы будем строить магазины, чтобы развивать деньги. Ну деньги, чтобы убить. Потом О, он уже построился быстро. Хотя щи. Хотя его прошлый раз строил, то бедный. Так, ладно, так. Магазин. А вот здесь. Ой, минус 20, нормально. Минус 20, ну, ну нифига. Это нормально. Так, это начальная школа. Так я в курсе, что есть. Зачем пище... мне сейчас надо напом... допом... напоминать вообще об этом? Если я и так знаю, что она есть. Я ее потом устрою. Не знаю. Вот, там тут ходят порты. Ой, такие порты, порты. Ну, порту порт порт точно ездит. -то вот там, вот где-то еще там куда Сто процентов там еще город какой-то есть. Я об этом говорил все давно. Блин. уже нормально так засыпает. Новое ну, да, здание лев, ну, все, мы в принципе дороги построили. О, видишь, уже вор нет, надо ну что-то с этим делать. Полицейский участок надо строить. Ага, где денег в него нет? Преступность. Ну, преступность... Какой? Он стоит 12 тысяч, а у меня даже 12 тысяч. Это вот так вот. Боже. 12 тысяч даже нет. капает. Как так? 10 тысяч. 4... Значит, надо налоги поднимать. И так ну, нормально было 13% сейчас подниму и все уедут нафиг ну, Посмотрите. допустим вот так 14 Сейчас не будут опять жаловаться ой налоги подняли я сейчас уеблю отсюда ну, и все вот так вот и будет ну можно конечно пользоваться вот этим что налоги поднимать э, можно конечно но лучше убирать их потом кто-то будет жаловаться серьезно и вот, жители будут уменьшаться. Такого очень не надо так делать. Хотя жители уменьшаются не из-за того, что налоги высокие, а из-за того, что ты не строишь. Но если будешь дальше продолжать налоги так делать, то уедут, нафиг. Вот, теперь деньги появились, можно, в принципе, строить. А потому что всего это плохо. Но, надеюсь, они доедут, в принципе. Доеду, да? Или они такие дебилы, что тоже не, не доедут даже? Что-то печатают там. О, видишь, что поехали, уже все, уже поймали. Вора, вора. Ловите вора. О, все, сейчас буду словить все. Так, где я построил? Уже потерял. Построил, уже и потерял. Так, я хочу посмотреть. А, вот. Нифига... Так, чё это? Нифига, кто Вот так вот. Всё нормально, сделаю. Всё. Так, как выйти теперь? А, вот, вышел. Да, не, не играл он немножко, все, уже забыл управлять почти все. Блин, ну а где, где уборочная машина, я не понял. Снегоуборчаная машина, я не понял. Вот это снегоуборочная? Снежная свалка, так, нормально. Вот здесь все, вот здесь они приедут, полгода пройдет, пока вот здесь приедут. Смотрите, а почему-то вот здесь, вот где выезд до смотрите, тут чисто просто. Заиграю все, снегу все нафиг. Это получается там чистят, а в моем городе нет, да? Странно вообще, очень. очень плохая. Очень. Ой, очень как сильно. Так сильно вообще. Так. Тут -то тоже может заводу понастроить. В принципе, все равно тут собалка, в принципе, ради не будет. Все равно тут всегда будет грязно, загрязненная. Это, в принципе. Хотя, если мы будем дальше так вот строить, лучше вот здесь убрать. Ну хотя магазин лучше здесь построить, серьезно. Я так думаю. Вот здесь лучше магазины построить. Потому что так надо. Там там уже и так уже не спасешь ничего. А здесь вот, все, все со временем будет закрыть вот этот упор. Ну и тут тоже. Так -то... вот так. Там, в принципе, уже нет смысла строить нормальные что-то равно все болеть опять начнут а я не хочу ее строить пока еще рано хотя уже наверное, болеть начнут о воды где то Да ладно кусочек маленький не увидели все даже вот так. чтобы не тратить ну хочу в область пошла так еще один нет, нет вот еще здесь нет вот сейчас будет жаловаться опять я сейчас буду строить Опять будут жаловаться. Ой, это воды, у меня опять не вс. Опять не будут жаловаться. Но в следующей серии мы обязательно должны уже построить вот эту. Водопровод с теплыми трубами. Обязательно. А стома столет, а тут получается. Так мы же платим за.. Платим. А вот это что? Котельная. Котельная и. и что? Геотермальная. Откопительная станция, понятно. Котельную построим, мы все задолбали. Сейчас я буду вам вот это, это, это, Не буду вам вот, эту фигню строить. Построю это и все. Обычную котельную построю и все. Не упендую вот Так, на налоги тоже покупать, везде. Я думаю, город э, богатый на нефти, наверное. А тут, кстати, нефть есть или Нет. Так, стройке... блин, а как? Так, нефть, нефть, где нефть? Трафика? нет? Трафик, а не то нет. А тут нефти нет, в смысле, или нет? Это что, снег? Снег, снег, снег, Ветер, загрязнение, <с dei> ой, это загрязнение там, ну, вот это загрязнение, вот это вот. Сейчас область загрязняет, потому что колоссальный. Так, это шум, это воры. А к чему же это да... А где нефть? Отопление. Ценность. Вот ценность. Прир... О, природные ресурсы. Так. А, нефть. А, нефти тут, вот, тут. Блин, не повезло. Нефть, аж только вот здесь. Вот эта область. Еще тут фига. Вот выбрали, круто, блин. Вот тут нету нефти. Вот тут уже есть. Даже там, не знаю, есть. Руда есть. Плодородные земли. И то дизель. У нас только лес. Все. Больше ничего. Лес. Выбрали офигенно. Лучше уже выбрали этот осурс. Там и лес, и руда, наверное, все вместе. А у нас какая-то фигня получается. Ну, ладно, так, так. А такие дубов, что тут лес круто и все. Посмотри, уже недовольны. Тут не построили, уже такие, а, -а, -а. а Эти довольны. А эти уже недовольны. Круто. О! Маленький уже надухи. Круто. Рыболовные лицензии, профессиональные студии, ага, реклама компания, дороги. Ну, дороги, кстати, мы и тогда не посмотрели, дороги. Канал, тут ну, вообще ничего. Нет. Ну, можно, конечно, построить что-то. Кстати, заводы не строятся почему-то. Ага, переработка. я понял. Переработки потом построю. О! Кого-то уже вообще снят не видно, нифига я не понимаю. Ничего не видно вообще. Как так-то вообще? Так у нас походу преступность большая очень. Каждый раз у летят. Смотрите, тут. А, это трафик. А тут высокий. О, вот здесь высокий трафик. Ну, нет, я хочу, я хочу посмотреть преступности. тут преступность? В смысле? Это как-то... Неправда, тут прям летят просто одна за одной просто. Так, пожарка. Блин, что-то она... Высокая, очень. И сейчас загорится что-то, вс, хана, хана просто. А куда построить? Тут опять места нет нигде. Блин, что-то. Я не хочу ничего сносить, но придется. Но здесь можно. Не, ну тут не центр. Я хочу в центре, чтобы вс в центре было. А так, Чего нет. Образование, о, библиотека, районная школа, институт о современных технологий. Да я строился. Высшая школа. профессиональный, ну, ну, ну. это высшая школа. Университет. Ну, нет, нет денег в университете. У нас 20. Хотя 20 тысяч, но вроде бы... Ну, сразу не знаю, куда тратить деньги. Просто не знаю, серьезно, Ничего не строится, вот... И проблемы. Ну, чистит зато. Ну, хотя бы что-то. Так, лучше сюда построить дома все вот так дома мне, а, купить новую землю не надо мне да не мне что дофига да тут строить не тут еще строить дофига дома стал до строю может быть а кстати тут все а тут никого... а, есть рельсы есть рельсы только не здесь уж. ну да я говорю мы и будем рельсы пускать а потом еще где-то порт построен. Это уже по потом потом. Сейчас еще до рано еще до порта. Лет 10 еще создаю. снимать 10 еще, а потом порт можно Пока еще рано до порта еще. Жить и жить просто. Так, ну здесь как-то построим, Вот так. Канша, да. Вот так вот. Да что ты вообще это недовольна? Сейчас вы еще увидите отсюда. Место занято. Кем? Кого? Чего? Как это занято? Не помню. Так в смысле? Да опять они не доволен, блин, вообще. Недовольный за время. О, ну снег хотел закончиться. А то вообще ничего не видно просто. Понимаете, пурга какого-то. Ну, такие есть. Наверное. Так, все, вот здесь будет Так куда тут? Магазины. Магазины, магазины. Магазины. Еще раз магазины. Не, ну школу надо процентов построить. Вот сейчас прям. Выше, вышую. Я не пожалею своих денег и вышую построю. Начального смысла нет. ее строить вообще. Ну что-то начально не научит. 2 плюс 2 научит? Да чего? Кому это надо вообще? А вот теперь высшая школа. О, на мой, на мой. Хотя она в другой вид. Да, кстати, другой вид. Это прям американская школа. Не то, что там русская, там украинская, белорусская такая же. Как и в ну еще когда там первый раз строили школу. Она похожа была. А это вообще нифига не похоже. Ну куда она похожа вообще? Ну где то похоже, Как либо видите такое где-то в России или в Украине? Такую школу нигде. Парк. Это парковая зона. Ага. А я. Промышленный, о, промышленный. Выйдем. О, паука. Вот Смысл это все. Промышленный район. Это вот самый промышленный район. <смех> промышленный. Что? Это уже это это наконец технопарк. А, так у нас город даже другой. Блин, ну а можно... А, можно. Так чё я вообще парюсь? О, вот так вот. Вообще, ну, хочу нас... выехать. Ну, вот так вот и будет называться город. О, опять воды нет. Ну вот Пулях, а ну опять вот этот маленький райончик. маленький просто. Вот такой, вот такой, но ну, и воды нету, конечно. Вот и как так вообще? такой не нравится, чего такие? Ага, люди да, и они уже недовольны. Чем вы недовольны опять? Ну понимаю, там морозы большие, но это не значит, что такие сразу недовольны. Капец просто. Ну, нормально нормально нормально нормально кстати ничего не, не говорят mm. а да, сколько можно знать сколько надо сухие будем ждать здравоохранение да ни у кого нету чего там брешьте ну ладно будет, будет. но ну, если вы хотите то все вот, здесь кто-то писал, кто... Так, э, Оль Оливия Финч. Ну, ты... Вот <св> она писала, все. теперь она... Только построил все, уже всем плохо. Куда он идти? Стой, стой, стой. стой. Машинскую помощь. Так, пусть люди приехали, да? Приехали как будто домой. Забрали. Прямо вообще? Ничего себе. Смотрите, можно с космоса лететь и уже вид видеть, как они летят уже кому-то домой. Ч, всем плохо сразу стало? А чего? Все нормально. Все. Нормально все. А чего а все болеют? Странно. Странно, странно. Так, что у нас тут? Парк. О, парк. Я почему выйти? Парк обычный, парк. Парк обычный, логичный. Ну, Нифига себе парк, блин. Здоровый такой. Вс. Ну хотя бы так, хотя бы так. Хотя бы так, ну, не знаю. Ну куда парк построить, я не знаю. Ну конец города придется. Где-то вот здесь. Ну а куда? Светится, очень Тоже можно видеть, как он светится, чуть не Тоже можно скот посоветить, как он светится Ладно. Здесь парк будет, наверное. А что? Куда его пидюрить? А куда, куда? Ну сюда, наверное. Вот Уходи ну, нет, наверное, не сюда. Блин, ну тут же нет людей вообще. Ну Тут же будет завод. А Куда? Заводом? Ну, заводу очень нужный парк, да. Не буду я парк строить. Ну туда, у меня электричества нет. Не буду я парк строить, пока Или есть. Что происходит вообще, не Ветер немножко ухудшился, все. Не Ни у кого электричества нет. Ветер улучшился. Все, нормально, все. Ну нет, по-моему, так и нельзя. Мой топливо заканчивается у вас. на 12 недель всего лишь. Да, с этим, с этим может проблем быть. Потому что топливо заканчивается всё. и все. Ну, с парком переживте, ну что такое вообще? Почему а у меня минус уходит? Чё я опять не так сделал? Э, в смысле, а чем минус-то? Вот эти, вон, 2200 уже. 150, что такое опять, я не понял. что такое? Шо, увеличить его еще Давайте, вот столько. Как он сидит Не, походу, это же будет. Не, не, я этого переполю. А если налоги реально такие поставлю? Они же походу вообще жить не смогут. И все деньги будут отдавать. Даже больше, чем они зарабатывают. Не, это жестко, наверное, да? я миллионером стану, но это жёстко, для них, такие. Они не жалуются, серьезно? 29% налоги, аллёв. Мужики, вам пофиг, да? <coughs> Нормально. Налоги невысокие, да? Можно так делать вообще? Кого лучше не надо, я, я пошутил. Да, да, да, да, сразу все такие, ой, налоги высокие будут. Ну, ладно ладно нет. Нет, это перебор не ну если просто нужны деньги быстро то может так сделать но лучше не надо Получается на 14 процентов О, электричество опять нет ну что забрать да я понял что там есть так. о ну, видите уже на ну, уже падает немножко так 19 тысяч мне даже денег столько нет Хорошо, налоги, налоги. Посмотрим, что у нас налога. Так, 29%, 29%. Все. Чай, я построил. Чай, я построил. Да. 29%. малень ну ну ну Они уже начнут Все налогические высоте. А, электричество что, пропало? О! Кто там уже? Ой, налоги. Сюда ты весь город сейчас налоги. Высокий на 8, да? Не-не-не, ладно, не да. знаю. Рисковать не надо, 15, а 15 дома. 15%, да, да? 15 во много. Не пропадает. Так 15 процентов, мужики. В смысле? Так и на 15 уменьшил, лучше. Ты 15 поставил, нормально, по-моему. Нет? серьезно А сколько? Ну, на ну 14, значит? Худы 15 тоже много. Не знаю, не знаю. Но сейчас электричество у вас будет, потому что вы мне деньги дали. Спасибо. Все, теперь есть. Теперь у вас электричество будет. Да будет электричество. Да? Да. да. Ну, можно, конечно, было взять кредит, но это не самый лучший вариант. Я так, я так думаю, что нет. Кредит это не, не очень. О. 15 процентов для вас много серьезно Чего такие бом бомжи а? 15 процентов уже много О, он, им уже не нравится он. слишком высокий И 15 процентов мужики что такое ой все ну мы задолбались на ну, хорошо будем на 40 процентов ориентировать ну начали сорт я не знаю почему для них высокий делали город и чего еще делать они а, не нравится вам Я сейчас завода построю вам будет очень хорошо а, сразу нравится все очень... начнет ну, хотя нет, нет, нет. так все ну такой город нормальный Опять снег, конечно. Без перерыва просто. Там уже по колену вернулись. Снега. Минус 4, кстати. Минус 4 всего лишь. А, электричество тоже больше, да? Минус 4 всего лишь. Нормально, по-моему. Минус 4 всего лишь. Это, по-моему, самое минимальное. 4 градуса и 7. А самая высокая, которая была, по-моему, минус двадцать пять, или двадцать шесть. Ну, ладно. И по-моему, здесь все время снег идет Плевать, сейчас где-то одиннадцать октября. О, всё, минус семь, минус... О, всё, полетело. Полетело все. А мы от них перебивать на Римск. А... Хотя, не, знаю, не знаю. Норильская. Да не, Норильский ж теплее. На рельске хотя бы там плюс бывает, а тут был плюс никакого. времени. Самая минимальная температура, которую я сейчас видел, минус 4,7. Не, на рельске то теплее, Так, что там у нас. Рыбная промышленность. Тоже -то задолбались этой рыбной промышленности. получите дофига всего да а это что уникальные фабрики склады наборы новых объектов Снова хозяйства я кучу всего-всего больницы 4000 лет а когда 2400 ближе ничего нету еще ничего не нет еще мало у нас 2000 скоро будет О, людей. Сквер будет какой-то. Большая. Это сквер, да? Вот сквер я могу где-то здесь построить. И то не в центре города. Ой, ну нету места, серьёзно. Нету, не мая. Место занято, Все, Нельзя его построить. Ну ты не знаю, куда его строить. Маленькие парки даже вот эту фигню построить нельзя. Не знаю, все. Радуйтесь хотя бы, что у вас есть какая-то парк с каруселями. Хотя бы этому радуйтесь. Ну, больше ничего. Универмах. Офигенно, универмаг строится рядом. С каруселями круто. Вот фабрика. Айскул. Остеньки. Пожары, ой, ой, ой, Пожары, -ой, -ой, ой. Пожары, лев. Чего, чего вы не едете никуда, да? А вот и. Я... Это не по. Быстрее, сейчас горит. Все горит. Что происходит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь! Семь! Это подпал какой-то! В смысле? Восемь! Куда вы бежали? Тушите, блин, дебилой! Офигеть! Совсем долбанулись! Тушите! что это за подпал такой? Нифига себе! Это, это, это ненормально! Нифига себе! Это кто-то реально подпалил так! Раз, два, три! у у Весь город съехался! А подождите, если тут пожар вообще идет, Деревья ещ зато. Ч происходит вообще? Нормально вообще? Нет? На дерево будете тушить? Не, а, пускай дерево горит, так плевать, да? Тушите там что-нибудь делать. что, уехали? А дерево горит, вам не наплевать, да? А да? и плевать, походу. Они уехали. А дерево пускай горит, так плевать, да? Серьезно, сзади с и уехали. А, дерево все. минус дерево. А дерево не... А зачем? дерево тушить? Эээ, И Не надо смотреть, сколько деревьев. Да нормально. Ну нет, не нормально. А кто это? Это невозможно. В смысле, допустим, оно загорелось. Ну, одна там, две, Все. Ну, куда же там всем загорелось? Вот вся вот эта фигня загорелась. Капец просто... Дерево залево, получается. Или нет. Ну ладно. Вот такая вот фигня происходит. Так, все. Тут есть вода, там все есть. Все есть. Хорошо. Хорошо, что все есть. Так это получается, у нас сколько назад? Две четыреста. Или сколько? 3 читания, две. Ну, в следующей серии процентов мы уже построим. Даже сейчас, может. Ну, где, не, не будем строить сейчас, но уже будет. 2400. Да. А где? Где эта фигня? Почему она не И тут блин, вообще вот тут. Не чистит их а, тут. Почему? И тут не чистит вообще. Почему мы не чистим уже? Какой способ. Так, у нас 18 тысяч, так мы можем что-то построить. Так, милицию выстроили, парки. Ну, парков мало, вообще только один Ой, карусель какая-то Так, это что, парк для вывода собак? А зачем обычный парк? Парадиц там какая-то есть. Это обычный парк построили. У нас один на обычный городе парк. И там и собаки в углу, и все подряд. Все вместе. И карусельки в парке. Там вообще плевать им на это. потому что на деле Сейчас я буду отдельно. Блин. Ну, места нет. Тут нет места, серьезно. было сразу уже, когда строили город, сразу надо знать было, что тут какие-то парки строят. Они когда уже все дома построили, все, парк строим, сносимся с дома, да? Нет, у меня там места, ничего. Я не могу нигде построить, нигде, места нет. Только здесь, надеюсь, узнать, кому уже нужно будет... Короче, как бы... Не знаю. Потом парк построим, но реально. Либо дорогу уже строить сразу туда, чтобы уже будем туда развиваться дальше. Так, вс. А блин, а зачем? Случайно. Уже что-то строит. Только начал строить, уже все строят. Но. Быстро, быстро. Так, сюда. Так. Ну уже не вот так вот А ч я не Ну тут уже даже выселился из-за того, что я какой то тупой, блин, дорогу построил. Блин, ну тут опасно, опасно. Мы ну, можем вот так вот, типа, устроить, вот так, наполовину. Во, вот так вот и тут. Дальше уже. Потому что здесь заводы лучше не надо строить. И чтобы люди жили здесь. Опасно будет. Рядом с заводами жить. Опять будет болеть, опять все будет плохо. А мне это не, не надо. Воды нету. Круто, блин, построил. В смысле? Э, как? Э, в смысле? Что то лопнулись? Тут трубы нету. А, нет, есть. Нету! В смысле? Не понял. Э! Кого? Чего? А что это сейчас было? Тут у меня исчезло. Трубы исчезли. Так, вс. Так я не понимаю, что происходит. Не не поменял. Не, ну вроде бы, ну... уже. Так, энергия вроде бы нормальная, но уже на пределе. Так, вот тут, вот тут, почему тут загрели, вот тут снегом что ну, замело, ну блин. А что будет, если они не будут чистить, допустим? Я дорогу построю, они не будут чистить. Хотя можно проэкспериментировать. Вот тут, допустим, дорогу небольшую построю, И здесь. Ну где она не, вообще это не важно, она не нужна. Понятно, там что без дорога, если ну, типа. такая небольшая. Вот и будем следить, пока она там будет снегом покрываться. Ну это потом, ну ладно, не, не важно. Так мы, наверное, уже серию будем заканчивать, уже и так это всегда идет. Ну почему они здесь не строят? Не хотят, просто не хотят всё. Вот так, вот сейчас остановимся. 2468. Подождите, следующую, следующую серию уже добьем. а так и все. Вот так вот. Вот такая вот серия получилась. И много чего построили, но не построили и вообще. И вот школу высшую построили, и пожарную, какой уже пожар 7 зданий вообще загорелось. Это ездила. Впервые такое вижу вообще. Мы по одному а тут все, аж нифига себе. Так, еще что мы построили? Э -э поликлинику построили. Пожи полицей, ну, полицейский участок, короче, много всего. Так что ссылка на появились буду будут описать. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, коммен комментируйте. И всем пока-пока.